Ровно 10 лет назад, в декабре 2011 года, мы провели первый в Харькове чемпионат по близокитровочному пауэрлифингу. И с тех пор каждый год, год от года, растет количество участников, растет количество проводимых соревнований. Очень приятно, что в этом году люди уже начали выходить из карантинных ограничений и все большее количество участников принимают участие в соревнованиях. По сравнению, допустим, с июлем заметен рост количества участников, что очень радует. Люди продолжают тренироваться, продолжают готовиться, несмотря ни на что. Отдельную благодарность хотелось бы выразить спортивному клубу «Бута» за предоставленное помещение. Также отдельное спасибо нашим постоянным спонсорам, среди которых компания «Агромол», торговая марка «Солнышко», стоматология «Коронадент», тату-салон «Пейнт Тату» и мастер Геннадий Кравченко. И также в этом году у нас денежные призы в подъеме на бицепс благодаря нашим спонсорам компании «Синдикат» и Дмитрию Нечунаеву. Наш спортивно-оздоровительный комплекс «БУДА» рад приветствовать участников чемпионата Украины. Рады, что собралось столько сильных спортсменов. Мы всегда идем навстречу всем федерациям. Наши двери всегда открыты. Мы старались предоставить участникам комфортные условия. И надеемся, что все всем понравилось. До новых встреч! Это очень знаменательный турнир чемпионата Украины. Мы обычно, наша команда и я в этом турнире часто принимаем участие. Ну, за последние три года мы не участвовали, а так всегда высоряла команду. Очень хорошая атмосфера, благоприятное выступление всегда тут бывает. Ну и рады в виде своих друзей, жемовиков и лифтеров, кто участвует в этих турнирах. Петю Тищенко знаю очень давно еще с юных лет. Он рос на моих глазах, вырос в хорошего спортсмена, организатора, поэтому всегда приятно выступать на его, тур... на его турнирах. Всем спортсменам хочу пожелать прежде всего удачного, успешного выступления и без травм.